Я жил своей химерой. Это днем красиво. А ночью так вообще залюбишься. Ага. Ну вот на Бунина несколько домов таких. И больше в Одессе я так таких улиц, в общем-то, не видел. Они все какие-то старые уже. А это вот отреставрированное, смотрится, впоследствии, да, просто поразительно. Они а небо по, по контрасту смотрят? Черное, это, да. Деревья тут в камере почти не видны. Потому что они-то не подсвечены. Я жил своей химерой, снимал свое кино. Делился полной мерой, что было мне дано. И верил добрым людям. Такой вот я дурак.